Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта на телеканале Универ ТВ. И с вами я и ведущая Диана Латышева. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях из мира студенческого спорта. Смотрите в этом выпуске. Казанские йолбарсы скрестили клюшки с хокейным клубом «Идель». В Казани прошли соревнования по бадминтону в рамках спартакиада вузов РТ. Чемпионат Единой хоккейной лиги. Противостояние команды МНКТ и казанских юлбарсов. Гость студии Никита Лихачев. Говорим о внутривузовском этапе чемпионата ССР. 17 февраля во дворце «Спорт» состоялся матч между хоккейным клубом «Идель» и казанскими «Юлбарсами». Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента. Игра складывалась удачно у обеих команд. Были опасные контратаки. Однако хорошая работа вратарей не позволила командам открыть счет на первых минутах матча. Первый гол мы увидели на 16-й минуте. Казанские «Юлбарсы» сумели поразить ворота соперника. На 19-й минуте за игру высокоподнятой клюшкой на малый штраф отправляется Швецов Кирилл что дает возможность Иделю сравнять счет в матче, им это удается. Таким образом, первый период оканчивается со счетом 1-1. Второй период был насыщен заброшенными шайбами. Команда Идель вышла сконцентрированная и готовая к атаке. Они проявили инициативу и забросили 5 шайб. Однако команда из КФУ не расслаблялась и ответила двумя заброшенными шайбами. Второй период закончился со счетом 3-5. В третьем периоде, в первой же смене, Идель забрасывает еще одну шайбу и увеличивает свой отрыв до трех голов. На 54-й минуте казанские Юлбарсы с Сокращает свое отставание, и это делает Нурулин Азад. Под конец третьего периода команда из КФУ пытается сравнять счет и перевести игру в овертайм, и забрасывает свою пятую шайбу. Но Эдель забрасывает две решающие безответные шайбы и выигрывает матч со счетом 7-5. Валерия Биниман, Евгений Романов, «Неделя спорта». В Казани продолжает спартакиада вузов и РТ. 20 февраля состоялись соревнования по бадминтону, на которых побывал наш корреспондент Максим Жиробоев. О том, кто стал сильнейшим в данной дисциплине, смотрите в следующем сюжете. На этот раз в первенстве участвовали 11 команд, которые, как полагается, были разделены на две группы в зависимости от их размеров и количества обучающихся студентов. После упорной борьбы лидирующую позицию заняла Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которая, нужно заметить, на протяжении многих лет забирает первое место на пьедестале спартакиады. В этом году Казанский федеральный университет не смог побить рекорд прошлой спартакиады и занял все то же второе место. Заключительное третье место досталось студентам Казанского государственного архитектурного строительного университета, чемпионами второй группы стали спортсмены Казанского государственного аграрного университета. Серебряные медали достались представителям Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана, а бронзой наградили Казанский кооперативный институт. Спартакиада организована великолепно, условия в спортивном зале очень хорошие, то есть и зрительные места, и сами порты для спортсменов. И зоны отдыха. Все очень нравится. Мы с большим удовольствием принимаем участие. Именно так закончилась спартакиада по бадминтону среди вузов Республики Татарстан. Надеемся, следующее первенство будет еще лучше, а спортсмены порадуют болельщиков еще более достойной и зрелищной игрой. Максим Журабоев. Неделя спорта. 19 февраля в Ледовом дворце «Золотая шайба» состоялся очередной матч чемпионата единой хоккейной лиги между командами МНКТ и казанскими «Убарсами». Подробнее смотрите в сюжете Владислава Кузора. Казанским «Юлбарсам» предстояла игра с лидерами чемпионата. После пяти туров МНКТ занимает первую строчку турнирной таблицы – а «Тигры», не сумевшие добиться успеха ни в одной из встреч, замыкают турнирное положение. Несмотря на проигрыши «Юлбарсов», болельщики продолжают верить в команду и ждали от нее победы в этом непростом матче. С первых минут игры МНКТ взяли инициативу в свои руки и начали доминировать на площадке по ходу всего периода. На 12-й минуте они сумели открыть счет, автором гола стал Камиль Галеев. После первого гола МНКТ начали расстреливать ворота «Тигров», и хоккеисты забили еще четыре безответные шайбы по ходу периода. Авторами голов стали Ильнур Садыков, Марсель Сафтан. Фагалиев, Айрат Зарипов и Тимур Багаудинов. По сравнению с первым периодом во втором отрезке наблюдалась равная игра команд. Юлбарсы проводили атаку за атакой, но до взятия ворот так и не дошло. Под занавес второго периода Азад Шигапов увеличил преимущество своей команды, доведя счет до 6-0. Перед третьим периодом все задавались вопросом, смогут ли «Тигры» распечатать ворота и дать бой МНКТ после столь неплохого второго отрезка. Но в третьем периоде МНКТ не дал ни малейшего шанса тиграм и беспощадно расстреливал их ворота. 13-0. Такие цифры на табло мы могли наблюдать после окончания матча. Очередное поражение казанских юлбарсов в этом сезоне. И они по-прежнему продолжают замыкать турнирную таблицу. Владислав Кузора, Неделя спорта. И мы продолжаем. И сейчас на студии председатель студенческого спортивного клуба Казанские юбарсы Никита Лихачев. Привет, Никита. Добрый день. Очень рад уже второй раз присутствовать в вашей студии. И надеюсь, что сегодня разговор с вами тоже получится таким плотным, как бы сказали ребята футбольным языком, как и в прошлый раз. Я тоже на это надеюсь. Ну что, поехали. 24 февраля состоялись заключительные игры чемпионата ССК по мини-футболу. Расскажи об этом подробнее. Да, групповой этап действительно закончен. И как мы ожидали, очень интересный получился турнир. И что самое главное, и ребята отметили, и мы можем отметить вот та система, которую мы сделали в этом году, не кубковая на вылет, а именно групповая, где было 4 групп по 5 команд, она оправдала себя полностью. Почему? Потому что ребята играли не все матчи в один день, как это делается обычно на Спартакеаде или на кубке, например, тех же первокурсников, а все игры были разнесены по разным дням. И у ребят, во-первых, была возможность потренироваться хорошо, найти какие-то сочетания в составе, может быть, кого-то дозаявить, кого-то убрать, наоборот, из состава. Это первый момент. Второй момент — это хорошее распределение времени. Мы знаем, что много крутых футболистов особенно работают, <свят> работают не по профессии, не по специальности, и для них график игр в разные дни — это тоже очень важно, чтобы не в один день было. И, правда, была очень хорошая конкуренция, и я считаю, что по сравнению с предыдущим годом, с предыдущим чемпионатом, именно говорю про асск этап, конечно же, уровень и команд, и самих соревнований действительно сейчас стал еще выше. А каких игроков ты мог бы отметить? Кто, на твой взгляд, является сильнейшим? Ну, давайте, во-первых, отметим команды, которые вышли в четвертьфинал. Да, то есть, соответственно, пару у нас получились такие, что в первом четвертьфинале Будут играть футболисты Института физики и Young Boys. Это команда молодых игроков с эконома. Потом второй полуфинал МФК ЛИС и AC Казан. Надеюсь, правильно называю. Это первая команда. Это футболисты из ИМО, из ФНИМК и в МИД, А вторая команда — это футболисты в основном из Сирии. То есть иностранные студенты. Потом еще одна пара — это сборная КФУ. Соответственно, из разных игроков с разных факультетов. Они вышли на команду ЧБД, это футболисты с юридического факультета и немного из института физики. И последняя пара, одна из самых интересных, это Турбион и МиГ-27. МиГ-27 это футболисты Самихмат Мехмата, Геофака, в основном взрослые ребята, магистры, аспиранты и так далее. А Турбион это сборная африканцев, вот, который, на которую тоже очень интересно смотреть. И переходя к футболистам, наверное, естественно, я бы выделил сейчас лучшего бомбардира Нашего чемпионата, у которого вчера был день рождения, это Денис Давыдов. Он наколотил уже очень много мечей, если не ошибаюсь, 9. И он, естественно, лидер своей команды, лидер КФУ. Потом хотелось бы выделить, наверное, также одного из лидеров команды МИГ-27. Это Леонид Паренюк, футболист с очень техничный. И во многом именно его игра решает то, как МИГ-27 показал себя на групповом этапе. Причем в такой сложной группе вместе с КФУ они играли в группе, и вот обе команды вышли. Также стоит отметить, наверное, очень многих ребят из команды Турбион. Это африканские студенты с разных факультетов, но лично мне больше всего импонируют два игрока. Это голкипер их, который во многих моментах тащит команду. Это Авантюр, он студент Мехмата, и защитник из Института международных отношений Давид Амер. Они держат игру команды, Давид руководит ребятами, и он, наверное, один из лучших защитников на турнире. А давай перейдем сейчас к женскому мини-футболу. Как я знаю, в ближайшее время стартуют полуфинальные игры. Ты не мог бы рассказать об этом подробнее? Какие команды у нас будут представлены и какие даты матчей мы должны посетить? Да, соответственно, у нас и полуфиналы, и финальная игра пройдут уже в эту среду. Также в КСК КФУНИКС. Можете подходить к 7 вечера туда. И что следует сказать о женском мини-футболе? В целом уровень турнира прошел... Уровень турнира достаточно высокий, и многие команды это показали, так как у нас очень много футболисток с разных факультетов. И в полуфинале получились такие пары. Это «Волга» и «Вегас Клаб», и, соответственно, «КФУ» и «Искра». Что следует от отметить, конечно, KFU, команда «КФУ», которая состоит из сборницы, она выделяется, и она, скорее всего, будет играть в финале. Вот. И я бы еще бы выделил, конечно, наверное, команду «Волга» которая тоже достаточно интересную игру на групповом этапе показала. И будет интересно посмотреть, на самом деле, какой будет финал и смогут ли футболистки КФУ, соответственно, так легко, как они прошли групповой этап, выиграть. Да, я думаю, несомненно, они будут играть в финале. Но вы знаете, футбол — это такой вид спорта, где может произойти невозможно. То есть девушки могут поставить автобус в своей зоне и... Не будет голов там, а серия пенальти, там, например, это уже дальше лотерея. Вот, поэтому все матчи будут интересны. Также они будут идти в прямом эфире, и мы пригласили комментаторов на эти игры. Соответственно, также в группе можете увидеть, кто будет комментаторами этих матчей. И комментаторы также, наверное, для тех, кто не сможет прийти на трибуны, поддержать своих однокурсниц, одногруппниц, да как угодно, или просто подруг, да, вы можете посмотреть прямой эфир в нашей группе. И комментаторы, наверное, помогут вам погрузиться в эту атмосферу женского футбола. Потому что, в первую очередь, женский футбол — это именно праздник для тех девушек, кто любит эту игру, так же, как мы с вами ее любим. И цель этого турнира, в принципе, и цель того, чтобы прийти туда, — это для спортсменок просто кайфануть. Ну и для болельщиков тоже порадоваться за своих близких и друзей. А в рамках внутривостского этапа чемпионата СК России какие ближайшие соревнования нас ожидают? Да, у нас эта неделя выдастся очень насыщенной, потому что уже в четверг у нас начнутся соревнования среди мужчин по шахматам. Они также пройдут в здании КСК КФУ «Уникс», начнутся вечернее время. Там будут, как я уже сказал, играть мужчины, и, возможно, мы уже в ближайшие дни выявим, кто из нас, кто из наших спортсменов будет представлять КФУ на оригинальном этапе среди шахматистов. Также стоит отметить, что в четверг мы проведем соревнования по бадминтону, и они пройдут не только в рамках чемпионата ССК по бадминтону, а также в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ. Это очень интересный опыт. Мы совмещаем эти два соревнования, и это даст толчок не только к тому, чтобы спортсмены увидели, что уровень турнира и уровень вообще борьбы станет интересней, а также в том, чтобы мы показали, что в первую очередь спартакиады КФУ — это не соперничество институтов, это именно соревнования на благо всего университета, потому что мы всегда должны помнить, что мы не только студенты того или иного факультета, а мы, в первую очередь, спортсмены студенческого спортивного клуба «Казанский Барс» и надеемся, что именно этот этап по бадминтону, он даст толчок вот к таким большим и крутым переменам. Очень давно ребята также спрашивали про стритбол. Стритбол начнется уже в эту субботу в 17.30, также в Униксе, в первом зале. Это будет соревнование среди девушек. Мужской стритбол будет немного позже. И для тех, кто еще не успел зарегистрироваться, можно пройти на сайт, можно написать нашу группу и подать заявку, потому что места на женский стритбол для команд еще есть. Вот. И, как я уже говорил, в воскресенье нас ожидает мини-футбол. И так, в целом, эта неделя почти каждый день будет очень-очень насыщенной на соревнования. И, как я уже сказал, у нас есть свой Инстаграм-профиль, у нас есть ВКонтакте. Вся актуальная информация день в день выкладывается именно там. Подписывайтесь, уведомления ставьте и не пропустите ни один турнир. Неотрывно с чемпионатом ССК идет и проект SSK про Как вообще обстоятельства с ним дела? Расскажи об этом. Почти все, кто у нас подавал заявку, прошли отбор. В основном это первокурсники, второкурсники, но ну и также опытные ребята. В том числе я сам подал заявку на участие в ССК-Про. Там было очень много направлений и... Ребята прошли отбор. Сейчас очень-очень много разных бесед ВКонтакте, где некоторых даже 500 человек есть, где даются ссылки на вебинары, ребята смотрят вебинары, ребята выполняют домашние задания. И по отзывам уже тех, кто состоит в нашем спортклубе, кто проходит их по разным направлениям, очень много полезной, интересной информации, вебинары. Вообще не скучно, хотя, ну, сами понимаете, что... Видео, особенно из дома, особенно когда человек с тобой какой-то материал доносит, учебный по скайпу тяжело, но спасибо Ассоциации студенческих спортивных клубов, они делают очень крутой, интересный контент, спикеры очень эмоциональные, очень понятные, просто доносят материал используют презентажки, и спасибо SSC про и спасибо ребятам, которые в нем участвуют. И тебе большое спасибо, Никита, то, что посетил нашу студию. Мы желаем тебе удачи в предстоящих играх. Спасибо. Вот такими яркими событиями нас порадовало прошлой неделе. Ну но а что же будет дальше, посмотрим. Вы смотрели программу ⁇ Неделя спорта ⁇ на телеканале Универ ТВ. Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч!